Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир, как всегда по вторникам, продолжает встреча с Ниной Бастет в программе «Неочевидная, но вероятная». Здравствуйте, Нина. Здра здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас водичка разлилась. Ну, наверное, к счастью. Я хочу, как всегда, от своей богини, покровительницы Бастет, послать вам любовь и исцеление в эти тяжелые, трудные времена, которые только кажутся тяжелыми, и именно это мы сегодня и будем об этом и говорить. А несмотря на то, что мы сегодня не будем принимать звонки, несмотря на то, что мы собирались продолжить другую тему, угу. но да. именно то, что такое напряжение в стране и во всем мире, которое происходит, я подумала, что нужно провести другую тему. И тему, которую я сегодня предлагаю... Она будет называться так. Сила наших чувств и нашего сердца для того, чтобы помочь себе и миру избавиться от коронавируса и различных а, проблем в нашем мире. А, я на самом деле, почему я это решила сделать, потому что... Вчера я, я, ну, мне пришла информация о том, что нужно сделать медитацию для того, чтобы, называется мета meditation Это медитация, которая желает миру и всему человечеству здоровья, счастья, любви и всего остального, чего вы хотите пожелать. И когда я ее пропостала на Facebook, то есть я увидела респонд и очень негативный. Uh -huh. Я просто поняла, что это все идет от страха. То есть люди думают, что они такие крутые, посылают какие-то... Какие-то грязные месседжи дурацкие. И можно, конечно, разозлиться, можно отдать свою энергию, разозлиться, а можно просто понять, что народ испуган. И плюс я это вижу в своем окружении и по глазам, и по словам своих друзей некоторых. Это особенно важно, видно в тех людях, которые вообще не занимаются духовными, духовным развитием. То есть те люди, которые ну, думают или хотят сказать, что они не верят в Бога, в божественные силы, люди, которые вообще, ну, может быть, мало читают, может быть, мало развиваются, там, я не знаю, у них очень сильный страх. Mm -hmm. Это страх не только страх смерти, это страх будущего, что будет дальше. И поэтому я хочу сегодня в этой передаче дать вам информацию, подкрепленную научными знаниями. То есть не просто мою Нина решила поговорить, а о том, как наши чувства влияют на то, что происходит в мире. И почему именно та медитация, которую я предложила, не только та, любая за, во благо чего-то, когда ее проводит очень много людей вместе одновременно, изменяет, что происходит в нашем мире. И мы ее, кстати, проведем последние 10 минут нашего нашей передачи. Угу, обязательно. Итак, а, сколько силы нам действительно нужно и какая сила нам нужна, чтобы изменить наш мир? Кто мы? Являемся ли мы просто наблюдателями, которые наблюдают за жизнью, она проходит? Или, как говорили наши древние духовные традиции, мы все-таки участвуем в, в, в сотворении этого мира? А, может, мы просто всегда это знали, но забыли? И мы являемся все-таки создателями мира, которые меняют мир вокруг нас. Джон Уиллер, физик Пристонского университета, который работал в одно и то же время с Альбертом Эйнштейном, но имел абсолютно другое э, научное мнение по поводу мира Он, э, и о творческой силе людей. Он говорил, что мы даже не можем себе представить вселенную, в котором нас бы не было, потому что факт, что мы наблюдаем мир вокруг нас, это то, что делает Вселенную такой, какая она есть. То есть если бы нас не было, не было бы мира. Мы – крошечные участки Вселенной, участвующие в создании Вселенной. Но, как он красиво сказал, мы не контролируем процесс, мы не навязываем свою волю, но мы участвуем в создании и непрерывном развитии. И мы создаем эту Вселенную, и все события нашей жизни, и все события Вселенной, но мы прод... Создаем это не своими э, эмоциями и не мыслями, а чувствами. И вот сейчас я вам буду рассказывать, как это все уже доказано сегодня физиками. И как, что нам нужно сделать, чтобы э, подтвердить это и чтобы просто начать менять мир вокруг себя. Например, э, наверное, все знают о том, что ученые уже сколько бьются над вопросом, что же является самой меньшей частицей. И каждый раз, когда они думают, что вот-вот-вот мы нашли, они каждый раз смотрят и видят, что там есть что-то еще. Это, я думаю, мы знаем про эти эксперименты mm -hmm. какие-то, да? И вот именно это можно объяснить тем, что говорил Джон Уиллер, о том, что мы меняем своим наблюдением, мы меняем нашу реальность. А, то есть акт нашего поиска чего-либо, ожидания чего-либо, это и есть акт самого творения, и это очень важно запомнить. Поэтому я повторю еще раз. Акт нашего наблюдения, акт нашего поиска, акт нашего намерения увидеть что-либо, это и есть то, что творит мир. Это акт творения. Теория квантовой физики говорит о том, э, то есть опять же, что если смотреть с ожиданием, что что-то существует, что наше наблюдение и, соз, и, и ожидание создает именно ожидающий нас реф, э, результат. Наблюдатель влияет на результат эксперимента самим фактом наблюдения и своим ожиданием предполагаемого результата. Это то, на чем основана квантовая физика, квантовая механика. Я думаю, что мы это уже все слышали сто раз, сотни раз. А теперь подумайте, Вот мы, какой вред мы можем сами себе принести, когда мы ожидаем, что что-то вот-вот плохое случится. То есть мать, которая, например, там, ребенок уехал куда-то в командировку, думает, думает, и не просто думает. Если просто думать, это ерунда, она чувствует, она как-то начинает переживать, подключая, потому что к негативу мы подключаем все, что возможно. Все наши чувства, эмоции и мысли. И вот а когда что случается, не зря говорят, ты сглазила. Угу. То есть это действительно так происходит. То есть мать, например, своего ребенка может сглазить очень элементарно, но это не сглаз, это... Ожидания негатива. Или, например, нам навязали, нам навязали что как, ну, нам не навязали, это действительно правда, количество, мы говорили об этом в прошлой передаче, количество заболеваний э, рака молочной железы, одна из первых смертей э, в нашем мире сегодня Нет. для женщин. И, э, вот, но это раздувается настолько сильно, вместо того, чтобы искать пути и решения, что женщина, вот представляете, женщина каждый день, который ей сказали, вот она каждый день обсматривает свое тело с какой мыслью, с какой эмоцией? эмоции, мысли и все вместе создает фон страха. Угу. То есть, естественно, это вероятность тех женщин, которые, кстати, обследуют себя и делают мамограммы каждый день, каждый год. Вероятность их, не вероятность, а вообще показатели их заболевания раком намного чаще, чем тех, которые этого не делают. То есть мы сами вызываем эти болезни. То же самое у мужчины, которые каждый год ходят, и вот тут вопрос обследуется, но здесь вопрос, с какой мыслью они обследуются. То есть подумайте о том, когда мы, что мы делаем, когда мы проверяем свое здоровье. То есть проверять свое здоровье – это прекрасно, но у нас есть система верований, которую нужно изменить для того, чтобы мы делали, что называется, превентив Pre медицин, да? uh -huh. то есть, чтобы предотвратить заболевания, а не вызывать их наоборот своими чувствами. А, то есть, подумайте, как можно изменить жизнь, если вы будете всегда смотреть на мир положительно. То есть в надежде, что что-то хорошее произойдет, вот сейчас солнышко выйдет, вот моя там, дочка поступит в институт, или э, все-все хорошее, думать о нас, о, о самих себе, или я там, я всегда говорю, смотрю в зеркало своим всем женщинам, говорю, вы говорите каждый раз зеркале, я там стройнею, молодею, только просто говорить мало, то есть я расскажу, что должно быть для того, чтобы осуществлялись то, о чем мы думаем. То есть еще раз, квантовая физика говорит, это говорю не я, Нина, это говорит квантовая физика, uh -huh. что наше сознание создает Вселенную. То есть наше сознание создает наш окружающий мир. И а, все это создается на основе наших убеждений. Убеждений о себе, о своем мире, о своих ограничениях и своих возможностях. Но тут вопрос, откуда идут наши убеждения? То есть где мы их взяли, что мы так думаем? А, то есть это как вера, да? То есть вот я верю, я знаю. То есть люди говорят, я верю, что вот я такая или я такой. Mm -hmm. А вера исходит от того, что нам говорят другие. Что нам говорит история, что нам говорит наука, что нам говорит религия. Все, что нам говорит культура и наша семья. А сейчас это вообще просто ужасно. Потому что э, на нас влияют, и мы верим всему, что говорят все социальные сети. Ведь Facebook и все абсолютно социальные сети пестрят коронавирусом каждый божий день. Я сегодня получила нотификацию даже от Вайбера. Uh -huh. То есть, куда ни глянь, везде notification там. Это закрылось, это открылось. Но какие могут это создать у нас верования, что все очень плохо? Uh -huh. А у многих людей, которых, ну, ну, они не подключены к божественным энергиям. Вернее, они все подключены, но они так думают, что они не подключены. Но они... Для них это страх, это чистый страх, что, произ... что происходит. А что если все, кто говорят, и все убеждения, которые мы получили от наших родственников, друзей, вообще по всем вопросам, а это неправда? Что если мы живем в убеждениях других людей, которые неправы? Потому что это субъективное мнение каждого. А Вот теперь я хочу немножко фактов рассказать именно о коронавирусе до того, как я перейду к тому, как же все-таки нам справляться со всем этим. А, вы помните, что в 2009-2010 году был такой свиной грипп? Угу, так вот, а, в то время мы все-таки еще не так сильно использовали социальные сети, и мне кажется, в то время мы все знали о том, что да, есть свиной грипп, там потом этот птичий когда-то был, что мы все волнуемся, что есть, да, заражение, но не было просто такой повальной паники. Потому mm -hmm. что ее просто никто не создал по какой-то причине. Ну, зачем ее создавать? Ведь только что прошел кризис и так. То есть, типа, да, уже зачем? Mm -hmm. Так вот, а, с июня 2009 до августа 2010, ну, почти год, свиной грипп инфицировал. Вот слушайте цифры. А если вы не запомните, то я все это поставлю на свой веб-сайт. В Соединенных Штатах инфицировано было 61 миллион человек. Миллион yeah. человек. И причиной смертей было 12469. То есть 12,5 тысяч человек умерло от свиного гриппа. А во всем мире умерло почти 600 тысяч человек. То есть более полмиллиона. Но тем не менее такой паники, как сегодня, не было. И никто не отменял рейсы, и никто не закрывал страны, и магазины, и все остальное. А Еще... Несмотря на такие данные, еще Center of Disease Control, да, CDC, отмечал, что у нас есть еще одна очень огромная проблема в мире. Каждый год, которая она случается каждый год, это грипп. Угу. Правильно? Конечно. Этот грипп, а, например, с 1 октября 2019 года по февраль 2020 года, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 5 месяцев, уже умерло по меньшей мере 12 тысяч человек. От обычного гриппа никакого отношения к сегодняшнему вирусу это не имеет. И число достигнет до 30, они так думают. И они посчитали, что уже сегодня в этом, этим гриппом, обычным гриппом, отражи, от, заразились 31 миллион американцев. Так где же там у нас там, этот коронавирус? Я там не понимаю сейчас. Вот послушайте. В 2017-18 годах, с, с обычным гриппом смертей от гриппа было связано 61 тысяча смертей, а, а в 18-19 34 тысячи. А теперь коронавирус. На сегодня, вот, вот сегодня, мы, вот там вот эта программа есть, да. А, начиная с ноября. Где-то в конце ноября, да, mm -hmm. они говорят: декабрь, январь, ну где-то там. Всего умерло. Я не говорю, что это мало. Я просто говорю, что это цифры. Мы это сегодня факты, смотрим. Да, это, это факты. 7,5 тысяч смертей по всему mm -hmm. миру. По всему миру учитывая то что в мире 7 миллиардов семь с половиной тысяч смертей от этого вируса uh -huh. и 12 тысяч смертей уже от обычного вируса, от обычной от обычной инфлюенса, ну как не инфлюенс, а mm -hmm. грипп Grip. грипп uh -huh. а при том 80 тысяч человек выздорове выздоровели а по всему миру за все время эпидемии 189 зараженных Несмотря на это, что вспомните, только что я сказала, двина... сколько подождите, там мы говорили про миллионы, mm -hmm. 31 миллион, 31 миллион зараж... зараженных обычным гриппом, от которого умирают тоже, 12 тысяч человек умерли уже за в этом году, и всего лишь 7 тысяч человек умерли по всему миру, то есть о чем мы говорим, если опасность, конечно, есть. Ну, конечно, есть, она была и в том гриппе, и в этом гриппе, и в каждый год у нас есть опасность. А, но также надо не забывать о том, что опасность смерти присутствует в нашей жизни каждый божий день. Но ну, ведь мы же не живем постоянно в постоянном страхе, мы же не живем с маской на лице. Я не знаю, то есть, если так жить, то знаешь, это как, как говорят: вот все, нужно медленно завернуться в белую простыню и медленно ползти на кладбище. Mm -hmm. Почему медленно, чтобы не создавать паники? Ну, да. То есть тогда давайте так жить тогда всю жизнь, потому что грипп возникает каждый, каждый год, два раза в году, uh -huh. в сезон гриппа. И все таки с тем связана такая паника и страх у людей сегодня? А, просто дело в том, что я уже сказала, я говорю опять, я вижу этот страх в глазах людей, я чувствую э, этот страх в голосе со своими друзьями и подругами, я вижу это в негативных комментариях, которые люди стараются быть... Э, крутыми и писать эту гадость, а, потому что именно если мы поймем откуда идет этот страх, нам это поможет успокоиться, именно для этого делаю я сегодня эту передачу, чтобы помочь людям посмотреть во-первых на факты, а во-вторых на факты того, что мы сами можем изменить свою жизнь, мы сами можем изменить придет к нам вирус или не придет, вот и все, то есть паника, которая сегодня происходит, была нам навязана. То есть конкретно всему миру, я не знаю по какой причине, может быть, когда-то мы все-таки узнаем, для чего и кому это надо. Потому что то, что происходит в мире, когда глобальные какие-то экономические катастрофы или глобальные паники, всегда стоят те, кто считает себя сильными мира сего. То есть неужели это непонятно? То есть кому-то всегда есть выгодно. То есть всегда говорит вопрос, если что-то происходит, кому это выгодно. Ищите, кому это выгодно. То есть мы знаем, что за этим всегда стоят большие деньги и политика. Просто очень интересно о том, что все-таки это объединяет весь мир, а не просто... Мы говорим про наш физический мир, потому что духовное, понятно, почему происходит. Мы сегодня даже это говорить об этом не будем, только, может, в конце чуть-чуть скажу. Потому что я хочу сегодня именно факты. То есть, хоть и наша передача называется неочевидная, но вероятная, я хочу, чтобы вы поняли, это факты, которые не я придумала, а статистика по, вот, по болезням и факты, которые уже обнародованы давным-давно физиками, физиками всего мира. То есть нам постоянно внушают и подогревают страх за наше будущее. Для чего, опять же, я не знаю, узнаем. Uh, но давайте посмотрим, как же мы можем все-таки друг... себе помочь. С... Глав... Наверное, каждого интересует я сам. И это самая большая uh, ошибка нас, людей, которые думают, что сам можешь спастись. Uh, и поэтому бежим в магазин и покупаем там невменяемое количество всего. Потом перепродают абсолютно спокойно на Фейсбуке. Там, или... ну, вообще Это вообще ретикулас, потому что ты не можешь быть один. Так что дальше будет? То есть если все умрут, ты один выживешь? Нет. То есть только все вместе мы сможем победить это все, только все вместе. И я объясню, почему еще раз. А, то есть я не говорю, что не нужно идти в магазин и закупиться. Нужно, конечно, но сделайте это на 2-3 недели вперед. А если вы закупаетесь какими-то невменяемыми количествами, то это просто добавляет к панике, это просто внушает страх людям. Потому что как бы мы ни хотели, а люди, они есть люди. И а, сегодня люди боятся. Но я хочу, чтобы вы еще раз... ведь поняли, что мы создаем Вселенную нашими чувствами. Это не эмоции, не мысли, а чувства. И эти чувства создают нам наше душевное состояние. И именно изменение нашего душевного состояния поможет нам всем выйти из этого кризиса и сделать так, чтобы он побыстрее ушел со всей Земли, а уж тем более не пришел в нашей жизни. А... То есть акт наших ожиданий – это акт самого творения. То есть если мы будем ожидать, что это скоро закончится, это нас вообще не касается, то есть я имею в виду физически, да, то просто оно, оно к нам действительно не придет. А если мы будем всего бояться, то это может прийти. То есть система наших верований, система наших убеждений – должна быть изменена, а складывается она из той информации, которая нам навязана. Если мы попытаемся, ну, как-то попытайтесь, я, я бы рекомендовала, например, ну, может, на какое-то время даже уйти с Фейсбука, или если идти, то просто пропускать те, даже, даже смешные комментарии, даже ролики там, как кто лечится, там, с водкой, там, смешные, ну да, смешно послушать, но мы же об этом все время повторяем, мы повторяем, мы манифестируем, коронавирус, коронавирус, коронавирус. И что это происходит? И, и получается, что мы как бы создаем так называемый эгрегор. То есть мы создаем эгрегор на минуточку всего лишь коронавируса, а он становится с каждой нашей мыслью все больше и больше. Поэтому мы его сегодня будем убирать и расчищать, это пространство. А, и вот новые открытия в квантовой физике, они уже, правда, не такие новые, говорит о том, что человеческие убеждения способны изменить материю. Это очень важно, потому что мы ведь материальные, то есть человеческие убеждения способны изменить материю. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы состоим всех из квантовых частиц. То есть это уже как бы самая маленькая частица, до чего они там дошли. Никто не знает, что это такое, но это самая маленькая частица. То есть мы все созданы и являемся квантовой энергией. Есть э, эксперименты, которые я вам расскажу об этом дальше, если успею. Если нет, вы можете почитать все на моем веб-сайде. Квантовые частицы могут существовать во многих местах одновременно. И несмотря на расстояние, они всегда остаются на связи друг с другом. То есть квантовые частицы, квантовая информация может быть в прошлом и будущем одновременно. То есть ученый может взять квантовую частицу, поместить ее в будущее, Затем изменять в настоящем, и частица в прошлом меняется. Если вы помните, то наш много передач мы говорили о регрессиях в прошлой жизни и говорим, что изменяя прошлое, мы можем изменить настоящее и будущее. И все это связано и подтверждается квантовой физикой. А, и вот самое главное, то, что могут сделать эти квантовые частицы, можем ли мы все это сами сделать? То есть это что? Наши ограничения или наши возможности? А, Да, это наши возможности. И мы можем этим воспользоваться, чтобы изменить свою жизнь. Идем на перерыв? Идем на перерыв, потом обязательно вернемся и да, продолжим. Потому что уже дам все эксперименты, и что успею. И потом медитация. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Нины Бастет. не но вероятное. Uh, я надеюсь вам информация это дается с большим интересом, и вам это действительно поможет как-то, ну, совладать с тем, что сегодня происходит э, в нашей стране, вообще в мире, э, связанное с этим коронавирусом. Прошу, Нинатьевна. Я хочу до того, как начать опять, продолжить, вернее, объявить, что все-таки, как несмотря на все, эта жизнь продолжается, и наш клуб женской силы «Я богиня» все равно соберется 23 марта, у нас всего может быть 10 человек, поэтому ничего страшного, мы наоборот будем молиться и за весь мир, клуб женской силы «Я богиня» состоится 23 марта в 7 вечера, и если вас интересует информация… Звоните, посылайте смс 224 688 224 688 Вернемся к тому, к тем научным данным, которые помогут понять, каким образом, например, медитации, молитвы, изменения своего душевного состояния может привести к тем результатам, которые. Спасут мир, в принципе, потому что мы понятия не имеем, что и для чего это было сделано. С духовной точки зрения мы понимаем, а вот все таки вот мы только что говорили на, перерыва, на перерыве, эм, всегда есть кто-то, кто стоит за этим, только зачем такое глобализация, непонятно. Но давайте будем говорить о том, что то, во что мы верим, наши убеждения могут поменять мир. Об этом нам говорят физики, об этом говорит квантовая физика, что человеческие убеждения способны изменить материю. То есть реальность, в которой мы живем, изменяется с помощью наших чувств. То есть заметьте, не только мыслями и не только умом, а чувствами. А что такое убеждение? То есть убеждение – это союз мыслей и эмоций. То есть эмоции, например, убеждения, мысли и эмоции – Мысли у нас возникают в верхних чакрах. То есть мы думаем головой. Мы все говорили уже про чакры, все, все это слышали, знают. А эмоции создаются в наших нижних чакрах. Есть только две эмоции. Вот это люди должны понять. Есть всего только две эмоции. Это любовь и страх. Все остальное идет или от любви, или от страха. Поэтому каждый раз, какую бы вы эмоцию ни испытали, вы подумайте, откуда она идет. Если зависть, злость, агрессия, откуда? И это вы увидите, что это идет из страха. И а, союз мыслей, подпитанный эмоцией, создает чувство. Чувство ⁇ это союз мыслей и эмоций. И возникают они только в наших сердцах. То есть у нас есть нижние чакры, верхние чакры и есть сердце посредине То есть и а, чувство ⁇ это, например, грусть, ненависть, радость, сострадание. Еще очень важно понять, что человеческое сердце производит электрическую и магнитную энергию в нашем теле. И одновременно нужно запомнить о том, что и в сердце возникает чувство. То есть две вещи, которые вам нужно запомнить, потому что дальше будут это с этим связано. Что в сердце возникают чувства, это то, что контролирует и изменяет весь мир. И в сердце, наше сердце производит электрическую и магнитную энергию. Кажется, вы можете сказать, да нет, это, это он мозгом производится, а вот и нет. Дело в том, что наше сердце в 100 раз больше производит электрическое поле, чем наш, создает электрическое поле сердца в 100 раз больше, чем мозг, и магнитную энергию в нашем теле создает сердце в 5000 раз больше, чем мозгом. И поэтому именно в сердце возникает чувство. Следующие вещи, которые нужно понять из физики, это о том, что в мире нету пустоты. И вот именно эм, квантовая физика и говорит нам о том, что весь мир, он пронизан энергией, квантами. И квант, это такая очень интересная вещь, которая может вести себя как волна, а может как физическое тело. И эм, кстати, сегодня ученые уже понимают о том, что даже атомы, то, которые, физически, которые считались физической частицей, сегодня они уже знают, что это не физическая частица. Я специально залезла в интернет, потому что я уже об этом много слышала. Можете вы или вы увидеть атомы в микроскопе, так вы их не можете увидеть. То есть вот это вот то, что нам нарисовали, типа солнечной системы, атомы, из-за и возле них нейроны, нейроны, протоны, да, или что там крутится. Это все эм, схема потому что на самом деле никто этого не видел. Это схема, то есть это одно из, одно из предположений, то, что они видят, как они могут описать. То есть вот наше квантовое поле, то, в котором мы живем, оно состоит из энергии, и самое главное, эта энергия, это магнитная и электрическая, то же самое, что вырабатывает наше сердце. То есть то, что если мы своим сердцем меняем поле, то меняется энергия энергия во всем мире, не только здесь, то есть э, во всем мире меняется состояние. Ты имеешь в виду полярность? Нет, нет, нет, нет, нет. Поле. поле... У нас есть такая вот то, что мы называем матрица. Угу, то есть если вы помню. даже смотрели фильм Матрикс, то это вы увидите, что да, там есть матрица. Угу. Так вот это квантовое поле. То есть, например, Зиланд называет это поле пространство вариантов. То есть мы, люди многие читали Зиланда. Э, квантовые поля называли, называют это физики Матрицы называют это другие люди, да? То есть если вы меняете энергию своего сердца, то есть электрическую и магнитную энергию через своего сердца, то в это время происходят изменения в матрице, а матрица связана со всеми. Я вам расскажу еще пять минут, несколько экспериментов. Например, мы знаем о том, как было а вообще про, про частицу и про физические варианты кванта мы уже знаем, да, я рассказывала много раз, если нет, кто-то может почитать на веб-сайде, я поставлю после, после того, как выйдет это, эта передача, я можно рассказать несколько открытий, которые, которые докажут вам, что это возможно своими чувствами изменить мир вокруг вас и от тем, что мы влияем на наш мир, просто здесь находясь. Например, у буддистов есть такая идея, которую подтверждается именно квантовыми, квантовой физикой, что реальность существует только там, где разум создает фокус. Вот это древнее, древнее буддистское верование, а сегодня это все подтверждено. Итак, на чем мы сегодня сфокусированы? На страхе. Мы приучены к страху, но если мы живем на страхе, то что мы можем ожидать, кроме как негатива? А Владимир Попонин в, 29, в 9, 1992 году, наш русский э, исследователь, сделал эксперимент, которым он доказал. Он называется фантомный эффект, о том, что ДНК влияет на футоны, на самые маленькие частицы э, Частицы. То есть он вводил ДНК к пустой, пустой э, трубе, где только находятся фотоны, то есть она была вакуумной, но, так как он понимает, что вакуума в принципе не существует, всегда есть вот это вот то, что мы говорим, матрица, и э, когда они, они были очень рассеяны, просто в хаосе каком-то, но как только он туда добавил ДНК человека, э, Частицы выстроились в соответствии с ДНК человека, но его что больше еще удивило, когда он убрал ДНК человека из этого, он думал, что сейчас они опять развалятся и станет все как было. Нет, ДНК, фотоны не изменили свое состояние, они были организованы очень так же само, как были. Если хотите, можете найти, это называется эффект фантома ДНК. Это везде Написано об этом. Еще один эксперимент в 1993 году, здесь существует такой институт, называется Институт of Heart Math, то есть Институт математики сердца. Они измерили о том, настолько, насколько им позволяло их аппаратура, что э, энергия нашего сердца, поле энергии вокруг сердца раз, каждого человека распространяется на 5-8 футов, и когда их спросили, а почему на 5, ну 5 всего, 5-8, они сказали, что извините, но это только из-за ограничения оборудования. На самом деле, э, наша энергия нашего сердца распространяется намного далеко, то есть, в принципе, намного миль за тело. Но какое влияние оказывают на наши, наше сердце на ДНК? Мы все видели ДНК, что она, знаем, что она двойная спираль. Так вот, люди, которые были обучены контролировать свои чувства, показали, что когда они изменяли свои чувства, то ДНК или раскручивалась и расслаблялась, или напрягалась. То есть человеческие эмоции, они сделали очень интересный вывод, производят эффекты, противоречащие законам физики. То есть если эмоции меняют наше тело, то есть с помощью эмоций человек мог изменять свои, а, свою, свои ДНК, то есть это изменялось материю нашего мира. Если мы вот эти вот все два несколько а, экспериментов, я просто не имею времени их рассказать полностью, положим вместе, составим, то мы получим вот что, что эмоции меняют наше тело, то есть меняют ДНК, ДНК меняет материю нашего мира. Это вот эксперимент, про который я рассказывала Попонина. ДНК меняет материю, то есть наши эмоции меняют материю, то есть наш физический мир. То есть, когда наше сердце, ваше сердце, мое сердце, наше сердце испытывает чувство благодарности, признательности, сострадания, он меняет ДНК, которая наша ДНК, которая меняет наш мир. А когда сердце испытывает чувство ярости, гнева страсти оно и меняет днк другим способом и опять же приводит к негативу в нашем мире эти эксперименты подтверждают те факты которые древние традиции всегда говорили они говорили вот что у вас есть сила внутри вашего тела чтобы изменить мир помните об этом и uh, я хочу предложить прямо сейчас, последние 10 минут, сделать совместную медитацию молитву. Почему? Потому что мы сейчас находимся, находимся до, ну, до 21 или 22 марта в очень сильном промежутке энергетическом нашего времени, оно называется межвременье, и все наши чувства и эмоции очень-очень быстро слышны и могут пробить этот мир для, того, для изменения. То есть мы можем его изменить или в лучшую, или в худшую. И поэтому, когда вы делаете медитацию, все вместе, одновременно наши намерения очень сильны. Если вы за рулем, пожалуйста, просто про себя повторяйте слова, естественно, не закрывайте глаза. Если вы все-таки где-то дома, то сядьте внимательно, закройте глаза и просто повторяйте за мной то, что я буду говорить. Поверьте, это займет всего 10 минут, а эффект очень большой. Закройте глаза, сделайте три глубоких вдоха. почувствуйте свое тело. Прочувствуйте свое тело от головы до пят. От пят до макушки головы. Почувствуйте, как белый божественный свет наполняет все ваше тело. Прочувствуйте тепло и благодать, которую белый божественный свет принес ваше тело. И сейчас представьте, как ваше сознание, наполненное этим светом, начинает расширяться и расти. Вы чувствуете себя заполняющим всю комнату. Вы заполняете собой и своим сознанием весь дом. Вы становитесь, как весь земной шар. Расширяетесь и заполняете всю Вселенную. И сейчас все наши энергии, объединяются в одну целостную энергию для того, чтобы произнести эту молитву и медитацию за исцеление нашей планеты и всего его населения от коронавируса и его последствий. Прямо сейчас мы все, будучи единым целым, посылаем свою любовь, сострадание и благословение нашей планете Земля всем живым и неживым существам на планете. Мы благословляем все человечество и каждого человека в отдельности. Мы посылаем любовь и сострадание всем болеющим сейчас, всем, кто потерял своих близких во время этого вируса. Мы посылаем любовь и сострадание всем, кто напуган, всем, кто боится, всем, кто страдает. Да будет вам успокоение ваших чувств, эмоций и боли. Да будет вам здоровье и радость исцеления. Исцеление от всего, что вас гнетет. Мы посылаем свою любовь, сострадание и благословение планете Земля всему видимому и невидимому нашему вжору. Мы посылаем свою любовь, сострадание и благословение всей Вселенной. Пусть боль, страдания и болезни покинут наши тела, умы, наши энергетические поля, да будет мир и здоровье на всей планете. Да будет наша планета исцелена от коронавируса и его последствий. Мы принимаем уроки со смирением и пониманием их необходимости. Да будет каждый человек и каждое живое и неживое существо исцелено от инфекции, от коронавируса и от всех его болезней. Пусть боль, страдания и болезни — покинут наши ум, наши тела, наши энергетические поля, да будет мир и здоровье на всей планете Земля. Да будут люди сильными, здоровыми, сострадающими, добрыми ко всем вокруг. Мы, будучи единым целым, посылаем любовь и сострадание всем болеющим и всем, кто потерял своих близких во время этого вируса. Мы посылаем любовь и сострадание всем, кто напуган, всем, кто боится, всем, кто страдает. Да будет вам успокоение ваших чувств, эмоций, боли. Да будет вам здоровье и радость. Да будет исцеление всего, что вам сгнетет. Мы посылаем свою любовь, сострадание и благословение планете Земля, всему видимому и невидимому нашему взору. Мы посылаем свою любовь, сострадание и благословение всей Вселенной. Пусть боли, страдания и болезни покинут наши тела, наши умы, наши энергетические поля. Да будет мир и здоровье на всей планете. Да будет наша планета исцелена от коронавируса и его последствий. Да будет каждый человек и каждое живое и неживое существо исцелено от инфекции и коронавируса. Пусть боль, страдания и болезни покинут наши тела, умы, наши энергетические поля. Да будет мир и здоровье на всей планете Земля. Да будут люди сильными, здоровыми, сострадающими, добрыми друг к друг другу и ко всему вокруг.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 наши энергетические поля. Да будет мир, здоровье на всей планете Земля и во всей Вселенной. Да будут люди сильными, здоровыми, сострадающими, добрыми друг другу и ко всем. Аминь. Тех, кто участвовал в этой медитации, я благодарю. И хочу сказать о том, что еще 5 дней подряд до 22 числа мы будем проводить медитации каждый день, каждый у себя дома, в 8 часов вечера по чикагскому времени. То есть, если вы хотите, я могу вам прислать эту медитацию. Если нет, она находится на YouTube, на моем канале, который называется, вы можете его найти, набрав «Будьте счастливы Нина Абастет». И, или можете прислать мне смс, я вам его пришлю, мой телефон 224 688 01 -55. Почему мы будем именно происходить, это будет происходить э, именно эти дни, я хочу еще коротко сказать, это межвременье, это э, солнечный Новый год, то есть настоящий Новый год, который сейчас будет э, 21 первого, по-моему, или 22 второго. И сейчас нету как бы никакого тотема то есть будет новый год по-моему это славянский праздник да, который будет заходить другой тотем но сейчас его нету и поэтому вот в это время когда очень сильно магия это время когда очень сильно можно заявить о своих желаниях о своих намерениях и поэтому если мы будем это делать именно в это время это очень важно а когда много людей объединяются в одно время одновременно и делают молитвы, особенно во благо кого-то, то, то э, я просто не успела об этом сегодня рассказать, останавливали войны. То есть на несколько дней э, война на... в Ливане, по-моему, когда-то было в 80-е годы, да, делали эксперименты, люди собирались э, в определенных больших количествах людей, собирались люди и молились за, за мир, и война останавливалась то есть если мы хотим избавиться от этого побыстрее то есть мы все равно избавимся и я хочу чтобы вы опять же поняли для кому-то это нужно поэтому э, просто перестаньте слушать негатив перестаньте думать о негативе перестаньте бояться если вам что-то не помогает, включайте какие-то мантры. Например, мантры очень сильно помогают, а они сегодня на интернете, их очень много записано. И не думайте о том, что вы подключаетесь к какой-то системе. Написано, люди поют очень красиво мантры, и оно как бы останавливает, останавливает работу мозга на негатив. Если у вас приходят негативные мысли, Говорите, мысль не моя, сжигаю, мысль не моя, сжигаю. Если вы это будете говорить в течение нескольких э, недель, вы увидите, что мыслей у вас не будет. Э, я знаю, что это тяжело, но тем не менее это контроль за мыслями, потому что мысли потом рождают эмоции, эмоции рождают чувства, и мы можем сделать что-то, что сами себе навредить. Мы не знаем, никто не знает, как долго все это еще будет происходить, поэтому мы можем молиться за то, чтобы это произошло как можно быстрее. Но мы должны помнить одно, что мы не должны усугублять плохую ситуацию, бегая, как те цыплята с отрубленной головой, по магазинам покупая продукты не невменяемых количествах. Обязательно храните себя, конечно, занимайтесь, делайте все, что говорится, как бы принимайте какие-то я не знаю, витамины, там, каждый лечится по-своему, мы занимаемся эфирными маслами, поэтому у меня в семье очень сильно используются эфирные масла, но я их это использую всегда, то есть не потому, что сейчас возник коронавирус, то есть у меня это всегда, в любой сезон, то есть я провожу лекции, если кто хочет, кого интересует, как пользоваться маслами. А если не хотите, приходите. То есть всю много информации я дам на клубе, на женском клубе «Я богиня» 23 марта в 7 часов вечера. Поэтому нас будет немного людей. Вы будете в обстановке, где будет дезинфицировано все эфирными маслами. Никто от кого заражаться не будет. Маски одевать не будем. Поэтому обниматься и целоваться будем. На зло врагам, что называется. Поэтому... Клуб «Женская сила», я богиня. Научитесь управлять своими состояниями чтобы для того, чтобы изменить свою жизнь. 23 марта в 7 часов вечера. Мой телефон 224 688 Я очень надеюсь, что вам хоть как-то поможет эта, эта передача. Присоединяйтесь к нам в 8 часов вечера по Чикаго. Каждый день в ближайшие, 7, ближайшие 5 или 6 дней оставшиеся для того, чтобы произвести медитацию каждый у себя дома, в своем кресле, просто одновременно, синхронные медитации. Это именно то, что может нашему миру помочь в какой-то степени, и хотя бы да не только нашему миру, но и вам самим. Самое главное, вам самим, потому что когда вы делаете добро, добро вам вернется. Любите друг друга, живите в любви и уберите все страхи. И будет вам счастье!